Всем здорова, ребят. Продолжаем проходить интернет-кафе-симулятор. Соответственно, мы с вами остановились на том, что, наконец-таки, мы сделали с вами кафешку полностью. Ну, вернее, мы сделали второй этаж полноценно, выкупили помещение и улучшили максимально игровые места. Соответственно, сегодня наша задача будет какой мы полностью выставляем второй этаж Всеми разными Игровыми консолями И компьютерными местами Ну и Соответственно Докупаем, если чего-то не будет хватать Так, начинаем, короче, разбирать Все это дело и будем выставлять Хотя нам вообще бы по делу Слушай, может нам кафешку пока закрыть Как думаете? Нет, наверное, не будем Давайте мы все-таки так по одному местечку сначала повыносим это, возможно, будет, конечно, подольше, но ладно. Так, первым делом, понятное дело, это будет стол. Все, поехали. Так. Все будет у нас тут красиво, аккуратненько стоять. И расстояние, я думаю, знаете, мы будем делать побольше между... Почему так? Слушай, ну вообще нам надо столов закупить, наверное, да? Короче, нет, смотри, нет, все. Давайте мы закроем, мы закроемся все-таки. Мы э, с вами закроемся, гаражная дверь. Все выходим к чертовой матери отсюда. Удачи, всем пока счастливо. Мы э, пока что забьем на деньги, да. Мы сейчас просто вот эти места быстренько сделаем, откроемся. И после этого уже, пожалуйста, добро пожаловать, приходите, э, играйте. Нам просто нужно понимать, что. Сколько нам нужно чего еще докупить там. И как вообще это все расставить. Так, погнали. Первый стол. Второй, вернее, уже получается. Вот тут еще заплатить умудрился не заплатить. Так, будем делать вот такие, наверное, расстояния. Блин, как-то, конечно, ну ладно, пойдет. Идеально ровно максимально проблематично здесь поставить все это дело, поэтому как получится, так и получится. Так, ну да, где-то вот такое расстояние у нас будет между компьютером. А сейчас ли что, поправим. Вот так. Вот, так, и еще одно место сюда залезет, да? Да, сюда залезет еще один стол, в принципе, свободно И поставим еще по два здесь То есть раз, два, три, четыре, пять компьютерных мест нам с вами еще нужно докупить Ни хрена себе, это в два раза больше денег А хорошо, это хорошо Так, давайте заставляем сначала здесь первое место Раз у нас с вами весь набор уже с собой, как бы, собственно, есть Два Так, мышку, пожалуйста Три 4. Ой, промазал. 5. Вот. Так. Все, первое готово. Пошли собираем, короче, все остальное. Единственное, конечно же, блин, жалко, нет, быстрой кнопки убрать в рюкзак. Постоянно открывать рюкзак, чтобы это все вот так складывать. Конечно, пиздец как неудобно. Ну! Опять кто-то, слышишь, дышит? Что это за фигня? Именно у этой стены что-то там происходит, видимо, за стеной. Надо вообще будет посмотреть, что там за место-то. Как будто там кто-то или или спортсмены какие-то занимаются. Так, погнали. Так. О, слушай, это прям сохранилось положение последнее. Прикольно. У тех почему-то не сохранилось. А, ну то, что, то, что в руке держишь, все еще у тех сохраняется, у остальных приходится все заново, да? Ну ладно, ничего страшного. Слушай, хорошо, что клавиатуру маленькую взяли. Смотри, как много места занимает монитор топовый. Охренеть. Поэтому, да, клавиатуру маленькую хорошо. Они хотя бы там сносить все это дело, я думаю, не будут. Так, вот так, отлично. Так, идем дальше. Ну как раз получается, да, у нас с вами еще один заход. И у нас с вами все готово. Так, монитор на месте. Мышка на месте. Есть. Да, можно, конечно, еще коврики купить и игровые. Но что-то я как-то, если честно, максимально не хочу с этим заморачиваться. Наверное, мы не будем. Кстати говоря, я так понимаю, можно теперь обезопасить от террористов наше место. То есть, например, те, помните, когда в начале еще, в первых сериях, забегали эти э, суицидники и уничтожали наш первый этаж. Я так полагаю, что они, на, ну, типа, на второй этаж, возможно, не будут бегать. Поэтому там, например, охранник как таковой нам, по сути, даже не нужен. Но, с другой стороны, лампы мы какие-то здесь будем оставлять и постоянно-то все собирать. Ну, нет смысла. Да и как бы что, 300 долларов экономить, учитывая то, какого, какая у нас прибыль в данный момент, это, наверное, все-таки нецелесообразно. Так, погнали. Раз... Два. Три. Четыре. Ой, стоп, прям не туда. Так, подожди, я тебе-то правильно поставил? Да, все правильно поставил. Хорошо. Так. Креслица есть. И последнее место собираем и можно открывать. Сейчас по крайней мере только это, э, тариф, понятное дело, сначала настроим, чтобы это все, нам. нет, стоп, давай сначала в последнюю очередь все-таки мы поставим. Креслице, то чтобы нам оно не мешало, а то вам потом неудобно максимально будет все вот это выставлять. Угу. Так, все. Второй этаж начинает заполняться. Теперь сначала, блин. С нас еще получается 5 компьютерных мест. Замечательно. Так, открываем двери. Э, заходим, быстренько регулируем э, цены на максимум. Раз, два, три, четыре, пять. И открываемся. Все. Начинаем, так сказать, э, получать прибыль. Так, давай сразу сходу э, закупаем, будем закупать 5 компьютерных столов. Чтобы не по одному месту собирать, а сразу пачками. Конечно, я понимаю, это будет дольше, и мы... Возможно, потеряем много времени И на этом в перспективе денег Ну, ладно, раз, два, три, четыре, пять Сколько это у нас получается? четыреста. В принципе, у нас практически эта сумма есть Как только к нам начнут подтягиваться ребята Которых что-то пока нет Так, подожди Я надеюсь, у нас не будет проблем То есть, как бы, что компьютеры на втором этаже Нет, все, пошли, пошли, ребята Все, хорошо Ой, побежали, не пошли, ты а нет, это не ко мне Так, подожди, у нас какое-то задание опять Так, случилось что-то очень плохое Мой друг, кто-то узнал о нашем устройстве И другой правительственный агент пришел за мной Поможете ли вы отключить его для меня Он идет в кожаной куртке И туфли у него красно-черные Это вся информация, которую я смог найти Так, крас кожаная куртка И красно-черные туфли Вот этот Получается, наверное Он, да, это было, он, все отлично Кстати, нам надо поесть Так, отлично, новость, я могу вернуться к работе Тысяча долларов мы получили Замечательно Так, давайте перекусим Потому что, что то у нас там как-то совсем плохо Раз Два Все, отлично Так, все, ребят, сейчас начнут нам приносить денежки А мы еще пока давайте посмотрим Сколько нам нужно будет... Пар. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Де десять подсвечиваюсь И, наверное, может, кстати говоря... Нет, тут, наверное, лампу поставим. Тут два места неудобно им будет на кресле сидеть. Нет, не будем. Не будем ничего больше ставить. Поставим пять просто лампочек. Проходите, проходите. <как>, как вот здесь, на этом этаже. Здесь мы пока это оставим, мы это потом переделаем уже, когда майнинг ферму соберем. Там может быть просто красиво как-то оформим первый этаж. То есть это пока для нас не принципиально, по большому счету. <сёк> Блять, мы так идем, вальяжно. Так, все чистенько у нас в туалете. Отлично. Закрываем дверь. Все хорошо. Наверх заказы пошли. Единственное, что теперь у нас получается дольше они будут деньги сдавать. То есть, вот этот вот промежуток времени, пока он наверх поднимется, пока займет место, пока вернется, это, конечно, будет долго. Ну, ладно. Ничего страшного. Я думаю, самое главное, типа, если оно того стоит... Сколько сейчас мы получается? 11,3 у нас рейтинг. Замечательно. 11,3. То есть, 600 долларов, это только половина времени, которое он сидел. Прикиньте. Этот вот на косаре уже насидел. Тысяча с копейками. Семьсот. Слушай, да, мы, мы, мы очень быстро сейчас поставим компьютерные места. А учитывая, когда мы поставим хотя бы уже первую волну, ну, все столы, то есть там будет 10 полноценно работающих компьютерных мест. Боже, это ж просто... Мы разбогатеем с вами, ребята. Мы сейчас наблюдайте за тем, как мы начнем богатеть. 754 доллара. Немножко не досидел. До тысячи, да? 4 400. Еще сейчас спустится один молодой человек, и мы, соответственно, с вами закупимся. И знаете что? Мы, наверное, сделаем паузу и все-таки поставим здесь игровые автоматы. Возможно, сейчас посмотрим сначала стоимость игровых автоматов. Так, тысячи есть. Отлично. Можем заказывать. Так, подожди, это нужно убрать, свернуть пока. Неинтересно. Пошли посмотрим игровые автоматы. Что они вообще из себя представляют? Сколько стоят топовые модельки? Вот они, да? На 5 звезд Где вот тут? Вот, 1370 Первый А что, один только? 5-звездочный, что ли? И все? Это 4,5, неинтересно А, вот 1400 Так, покупаем два таких И покупаем два таких Вот так Думаю, 4 туда влезет 5,540 Вот, отлично Закажем все-таки их сначала Да, смотри, из-за компьютера вылазишь, становится светлее Не знаю, по какой причине, но хрен с ним, в принципе Самое главное, что ребята светло Так, давай-ка еще немножечко съедим какую-нибудь шоколадочку А вот, что-то как-то... Опять он проголодался Я так понимаю, как я заметил, по крайней мере, может, я не прав Так, петруска не смыл, блядь, за собой Какой-то хрен Я так понимаю, когда у тебя все показатели еды на высоте О чем? А, уже столы заказали, елки-палки, я забыл уже когда у нас показатели еды на высоте, то у нас и остальные параметры уменьшаются гораздо медленнее. То есть, поэтому за все-таки, за этим показателем нужно следить. То есть, дешевле выкинуть те же 5 долларов, чтобы у тебя дольше не просаживались остальные показатели. Поэтому мы с вами, наверное, так и поступим. Прости, я тебя обойду, у меня дела. А он чипсы подождет свои, или так, что он сказал. Неважно. Да, слушай, идеально заходит, прям идеально. И еще местечко остается, все как мы хотели Прекрасно Так, здесь у нас что? Я надеюсь, я Не Не ошибся и два стола у нас здесь Спокойно влезут Так Раз стол, да, слушай Я думаю, да, все будет отлично Ну-ка Борис у нас там справится, я даже не сомневаюсь Так, блин, как же сложно Здесь настраивать, а да, все. Слушай, замечательно. И места будет полно, в принципе. Да, они ничего сносить мне вроде как не должны. Все, отлично. Давай ставить второе. Собираем. Раз. Два. Все. По поводу картин, времени, мы им тоже все это дело повесим, понятное дело. Сейчас нам самое главное э, э, в любом случае выставить ну, увеличить максимально рабочих мест, которые нам будут приносить деньги, да, чтобы потом на все это дело мы могли закупаться В данный момент у нас 400, а сколько там у нас игровые автоматы-то вышли? 5 с чем-то, да, 5500, 5500 То есть еще тысячи полторы и все, и мы с вами можем спокойно продолжать дальше заниматься всеми нашими грязными делишками так, компьютерные столы, так, компьютеры, клавиатуры, мышки, монитор и э, кресла. Это все кресла, все, что нам нужно будет с вами э, закупить. Времени-то, кстати, да, у нас полшестого утра, и к нам пока никто не будет приходить. Но все равно, тем не менее, у нас трое сидят. Трое сидят, охренеть. Так, я не могу здесь, да, пока увеличивать, пока у нас полноценные рабочие места не, не сформированы. То есть сейчас они нам... То есть смотри, вот он нам уже тысячу принесет. Он нам тысячу принесет. Один уже спускается, там сколько вот он, да, был или он, что-то я не помню уже. Сейчас проверим. То есть, короче, мы сейчас уже тоже за заняться сможем игровыми автоматами. Но вот говорю, единственный минус, как же, блядь, долго они будут сейчас нам доносить наши кровные заработанные денежки. Это ж просто абзац какой-то. Сколько ты нам принесла? А, тысячу она принесла. Замечательно, все. Ждем еще одного клиента. Который закончил, тоже 1000 нам сейчас отдаст И мы с вами, соответственно, быстренько закажем игровые автоматы И поставим Интересно, кстати, сколько они будут приносить Я, если честно, не помню Ну, заодно и проверим Во-первых, и будет 4 в два раза больше, чем тех Те приносили нам по 30 баксов, да? То есть, ну, прям... он он невидимый, понятно Так, оплачиваем и сразу же ставим что? Сразу же мы, наверное, ставим... Да давайте системные блоки, наверное, поставим компьютер-кейс. Вот такие у нас были, мы и так... Нам все понравилось, да, мы такие же с вами и закупаем. А, ну, в принципе, других вариантов тут и нет, собственно. Так, 5. то есть 8700 мы теперь копим. Ну, я думаю, следующий день нам спокойно 8700 принесет, плюс у нас будут игровые автоматы. Ну, на улице дождь, конечно, противно, неприятно, но курьеров все равно нужно дождаться, прям... Не хочу время тратить. А то опять забуду. Я про компьютерный стол вообще забыл, когда мы их оказались. Сами так подожди. Еще плюс 1400. 8700, 200 у нас есть. 5600 осталось. Ну, прям фигня. Так, вот он идет. Слушай, пока он идет, да, у нас... Блин, почему нельзя в рюкзаке посмотреть время? Вот это тоже минус. Кстати, у нас есть нераспределенные очки. Наверное, давайте мы с вами докачаемся уже до чего-либо. Так, народ уже попёр. А что у нас, погоди, кафе? По кафе, я так понимаю, мы все. А, кроме... Ого... Давай, ваше знание о горнодобывающем, горнодобывающем оборудовании увеличивается Теперь вы можете купить больше майнеров Так, все, по кафе у нас с вами все Здесь способности на максимуме Давайте всегда, соответственно, уже докачиваем все вот эти параметры Все, пока это все на что хватает И все, мы с вами, в принципе, сделали все, что э, от нас требовалось Так, стоп А куда, куда я смотрю? Ага, все А где я, блядь? Ничего не... по. А. зонтик такой здоровый я теряюсь, прямо, если честно, в нем. Так, забираем. Пошли ставить. Так, вот здесь они не особо будут мешать, я думаю. Так что нормально, если они тут будут стоять. Так. Ну вот, не получается ровно. Вот крутишь его. Крутишь. Вот так, наверное, да? Да. Так, теперь ставим этот. Ага, он поменьше, да, получается? Но мы все равно будем на одной линии с этой плиткой ставить. Стараться. Вот так. Теперь снова этот. Вот так. И обратно такой. Почему там кто-то появляется тогда, когда я здесь... Стою, слушай, ну не хочет, ну подожди, давай Ты справишься, давай поровнее как-то, я не знаю Как мне встать-то, чтобы он ров... ровнее встал? Вот так, что ли? Так, и то все равно он не так уж и ровно стоит Вот прям одно нажатие, прям одно микронажатие делают, все равно немножко криват, ну ладно, все Игровые автоматы поставили, будем следить за тем Как и. Иск... Подожди, а кто-то уже закинул денежку только что, да, по-моему? Я посмотрел. Ну ладно, ничего не поделаешь теперь. Теперь остается только ждать э, пополнения денежных средств на нашем с вами балансе. О, ты сюда, да? Смотри внимательно, сколько он нам приносит. 120 долларов. Слушай, 120 долларов. Но он окупится, получается, 10 человек. Там, ну, 10-12 человек и полная окупаемость э, игрового автомата. Да, в принципе, слушай, может даже все хорошо. Да нормально, слушай, быстро 360 долларов получили Самые быстрые 360 долларов в нашей жизни, 3200 Плюс, э, слушай, ну все равно, ты вот мало сидишь Вот ты в туалет вообще не заслужил, блядь, идти Ты вообще ничего нам не сделал, давайте пока поедим Так, шоколадку съели, и хорошо Ну слушай, да, вообще у нас показатели практически не тратятся Так, у нас, наверное, сейчас, да, у нас теперь очки-то максимально быстро будут капать мы можем теперь улучшить что? Пока ничего. Ну и ладно. Во. Вот ты можешь идти, да. Я только за. Проходи, пожалуйста. Так, да, там столько запросов. Столько запросов. Я прям слышу оттуда. Ты дин, ты дын, без остановки. Так, заби забираем. Нам сейчас все нужные деньги. Все деньги, которые мы можем зарабатывать по максимуму. Чем быстрее мы, короче, поднимем... Там место, тем лучше Конечно, да, рациональнее, опять же говорю, было бы э, сделать как Мы должны были Борис, она А, она в игре в автомат, наверное, играла Ну ладно просят... Слушай, этой тоже не было дамочки-то Мне кажется, обновление какое-то вышло Какие-то тоже значки новые появились Не понимаю, что они значат пока что 5800, окей Ты тоже в игре автомат, что ли, играл? Да а они, я так понимаю, по разу, слушай, стоят, да, здесь, если я не ошибаюсь. То есть они раз закинули, поиграли, и все, они уходят. То есть нет каких-то там продлений здесь я или не еще чего-нибудь. Блин, ты вот 160, чувак. Ты пон... Слушай, а что утро? Супер блин, -то? День только. Что-то, слушай, какое-то, походу, обновление вышло. Мне кажется, оно кривое капец. Во-первых, как-то день странно меняется. Вот хлоп, а резко светло сразу стало. Может, тут, конечно, погоду-то добавили. И туалет. Слышите этот звук? Я всегда тут были? Или... Я чего-то не помню 7400 Все стоят, да? Все стоят Так, что у нас бывает? Давайте-ка взглянем Мы давненько не заходили в счета Нет, кстати, ничего нет По счетам ничего не пришло, и слава богу Потому что нам сейчас не до счетов Деньги нам нужны 8700 Нам кровь из нос 1200 долларов нужно Вообще, такое ощущение, что мы автоматы когда поставили У нас все люди начали только в автоматы играть, да? Или мне кажется? Слушай, подожди один из приколов, да, что мы можем отсюда посмотреть, как у нас с занятостью. А с занятостью у нас все отвратительно. У всего два компьютера занято. Причем это сейчас посидит два часа, принесет 600 долларов. И этого мало, этого очень-очень мало. Нам нужно гораздо больше. Еще один комп заняли. Окей, допустим. Но все равно маловато. Маловато на самом деле. Но то, что мне нравится, это автоматизация В предыдущей версии игры не было То есть нельзя было автоматическое одобрение поставить Кстати говоря, насчет автоматического одобрения Насколько я помню Real Estate Что это? Вы можете построить Прекрасную кабину кафе напротив Пустой магазин Но... Да? Воу Слушай, этого тоже не было Этого я вообще не помню мы какое-то еще помещение можем купить. Ой, тихо, тихо, тихо. Подожди. Мы можем купить еще помещение. Но сейчас пока мы не будем этого делать. Слушай, подожди, если мы можем купить помещение, тогда мы вообще здесь можем сделать типа ресепшена. Или просто стойку игровых автоматов огромную, да? А в соседнем уже помещении мы можем анимферму собрать. Так мы и сделаем. Мы так и сделаем. Так, веб. Чего это такое веб? А, веб это просто браузер. Кстати говоря, здесь можно смотреть YouTube или еще что-нибудь. Прямо в игре. Насколько я помню, это сделано прикольно на самом деле. Так, гос, это что? А, вот. Так, полицейский контроль. Узнайте, когда будут проводиться обычные часы проверки полиции. Пожалуйста, проверьте почту после покупки. Да, поддельные. Вот, вот поддельный обзор. Давайте мы купим. Нам надо. Пускай отзывы положительные нам идут. И мы, соответственно, будем с них радоваться. Так, не хватает 200 баксов. Ты как раз нам их принес, я правильно понимаю? Блять, ебать в шо? А, ну, нам все равно хватает, слава богу. Так, отлично. Мы закупили с вами компьютеры. Теперь, теперь мы закупаем с вами мониторчики. Мониторчики. Просто, ну, типа, мне, если честно, лень бегать по каждому пункту и собирать отдельное компьютерное место. Поэтому мы, соответственно, и собираем все сразу же одновременно. Вот. Соответственно, как только мы закончим, деньги у нас просто попрут рекой. Слушай, ну я думал, если честно, мы с вами в течение одной серии сможем собрать весь второй этаж. Ну, по какой-то причине как-то все идет гораздо медленнее, чем я думал. Получается у нас... Да что ж, проходите, проходите. Бляха, муха. Хватит толкаться-то. Получается, мы с вами соберем максимум только одну комнату компьютерную. То есть мы еще... Ни, ни плойки, ни VR поставить не сможем. Ну, посмотрим, ладно. Может это просто пока это временный кризис. Ну, смотри, народ-то развлекается, отдыхает. Все, в России-то запретили все игровые автоматы, а у нас тут можно. Хорошо. Так, денежки он нам принес. Он нам принес 900 долларов. А, так, нам привезли. Привезли компьютеры. Отлично. Сейчас начнем расставляться. Так, есть. Отли... Ой, тихо Что ж вас тут? Как много-то, блин Вот долго всем захотелось все, все тут Встали Раз Два Ой, стоп Подожди, а почему так поставил? Нам так не надо Нам надо вот так О, это правильно стоит? Да О, Отлично а, ну да, потому что я кручу у них в ту сторону, я по привычке же кручу. На этой стороне-то нужно вообще на другую кнопку нажимать. Бывает. Так. Есть. И есть. Все, компы стоят, все, красота, ну посмотри, красота просто, боже мой. Отлично. Еще мы здесь сделаем, соответственно, подсвет. Тут, во-первых, подсветочка и так есть. Слушай, а может мы даже не будем делать у каждого компьютера подсветку, как на первом этаже? Во-первых, тут светло из-за подсветки саманионовой, да? Соответственно, можно будет несколько просто каких-то красивых декоративных лампочек поставить и все. Наверное, так и сделаем. Не будем заморачиваться над каждым компьютерным местом. Потому что этого, наверное, слишком много было бы. В общем. Когда мы перенесем их наверх, посмотрим. Если понравится, тогда сделаем. Не понравится, ну тогда и нахрен э, не нужно ничего делать. 5900 у нас. Пока мы бегали, тут все расставляем. У с вами уже 5900. Сколько нам нужно? 7700. Нам осталось меньше 2000 долларов. Так, по времени 22.35. А по занятости у нас, в принципе, там народ был, да? То есть мы, наверное, с вами за этот день игровой сможем закончить. Так, у нас сели на два часа. У нас один компьютер только занят, да? Двухчасовой. А, нет, тогда не факт. Тогда, скорее всего, нам с вами денег не хватит, к сожалению. Ну да ладно. А, смотри, сколько народу. Это что, вы все ко мне, что ли? Вы все платить? Раз. Два. Боже, так подожди, стоп, все. Да. А, нет, все. 7900, все. Один просто как раз не заплатил. И нам его и не хватило. Так, заказали. Это у нас что? А что мы заказали-то? Не, мы заказали все. По любому монитор заказали, значит, нам нужно клавиатуру, мышки пересказать. Так, мышки: раз, два, три, четыре, пять. Есть. Клавиатуры. Uh -huh. um, раз, два, три, четыре, пять. Все. Девять с половиной тысяч. Все. Одна из самых дорогих покупок теперь у нас тоже ждет. Соответственно, сейчас пока ночь, народ нам практически подваливать не будет, и мы с вами спокойненько практически сюда. Так слушай, нет. Я думал, мы с вами очень долго проводимся в плане компьютеров какое-то время, а в итоге оказалось, что нормально. Так, давайте-ка поедим, пока все равно этот жираф не особо торопится э, нам приносить наши товары. Мы с вами навернем шоколадочки. Сладкоежки мы еще те, конечно, да. Так, поехали расставлять мониторы. А что такое прибежал? Подожди. Исчезла куда-то Собака, что ли, была? Что-то просмотрел Так, отлично Поехали Блин, на входе вообще Очень сильно подглючивает игра И не знаю, с чем это связано Слушай, какая красота Теперь у нас еще мониторы будут стоять Это уже практически все То есть это уже означает, что мы Практически закончили Да, хорошо так. Есть контакт. А, у нас еще один был. Слушай, я даже его не заметил, пока бежал. Оказывается, у нас был еще один. Слушай, такое вообще ощущение складывается, что теперь людям вообще все равно на время. То есть, как бы времени очень много, насколько я помню, да, там по часам смотрели недавно. А люди все равно как-то приходят, во что-то играют. Хотя нет, сейчас вроде как все-таки затишье, да? Сколько у нас времени? То есть последний клиент у нас уходит в. 5 утра, да, вот, время 5 утра, он только уходит, то есть мы уже через там 4 часа открываемся. Прям, ну реально, жестко. Так, 3700, 9500, прекрасно. Я предлагаю нам с вами отоспаться, сбегать, пока все равно ночь, и у нас с вами дела закончились, денег ни на что не хватает. Мы тоже пополним силы сейчас, заодно закупим домой еды, и, соответственно, продолжим дальше. Поехали. А. Давай, поехали. Отлично. Открываем. Блин, слушай, какая красота. Так, уберем вот берем деньги. Она работает. Так, у нас больше... А, да, слушай, у нас больше ничего здесь и нет. Ну да ладно, нет так нет. В принципе, ничего страшного. Так, давай закупаем еды в холодильник. Отлично, все. И отдохнем денек с вами. Все, утро, пора работать. Вот, смотри, жена вышла, а дверь не закрыла. Персо... Вот, вот, у персонажа, у главного героя, здесь жена вообще безответственный человек абсолютно Разве так можно? Думаю, нет Так, э -э, поехали Отдыхать не... Так, подожди, кстати, да, хотели... Вот, получается, где-то здесь что-то постоянно происходит кто-то дышит, потому что, ну, больше никак туда не зайти, правильно? Да, правильно. Это как раз задняя стена нашей кафешки. Так, у нас все открыто, электричество есть, да. Кафе открыто, насколько я понимаю. Мы же не закрывали его, когда убегали. Да, все открыто, все будет работать. Так, что у нас по оценкам? 2,8. Потихонечку растет. По крайней мере, не заказы не хотел покомментировать. Ногая mm -hmm. фигня. Думаю, это хорошее, мне все равно. Я не понимаю больше, чем игры. Для меня это хорошо. Я рад. Ну, в принципе, слушай, 3, 4, 5 оценки, все растет, все поднимается, уже просто замечательно, mm -hmm. все Так, заказ на 9500, у нас с вами 4000, грубо говоря, соответственно, 5500 нам с вами еще нужно быстренько заработать я бы, конечно, все это нарезал, ребят, честное слово И, типа, может быть, вам даже было бы интереснее Но, типа, я, если вы хотите играть в эту игру Мое мнение, оставить все как есть здесь конкретно Почему? что вы понимали, например, по вот таким конкретно рабочим местам Сколько денег можно, в принципе, поднять Возможно, вам для анализа, да, чтобы, если вы захотите потом тоже как-то это все развить Вы понимали, с чего лучше начать То есть мы, например, сейчас посмотрим по компьютерам с Чем ты, блядь, не давай. Ты только зашла Тут все красиво, чистенько, уютненько, свет есть конечно. Кондиционеры работают. Кстати говоря, кондиционеры на второй этаж нужно тоже заказать. Только сейчас об этом подумал. Э, так, у нас вместо... Есть, раз, два, четыре кондиционера нам надо будет с вами заказать. Обязательно повесить. Тем более, в ближайшее время, наверное, даже... Наверное, даже лучше сейчас вообще взять пока вот эти кондиционеры. И повесить их там. Потому что здесь они, в принципе, нахрен не нужны. Так, один вешаем. Так, чтобы отрегулировать кондиционер Авто. Все, и второй кондиционер мы тоже пока перевесим, внизу повесим попозже, потому что там ребята сидят дольше, здесь они просто мимо проходят, то есть как бы для них это не принципиально. Кстати говоря, у игры автоматов, наверное, мы тоже кондиционер повесим. Мы, мож... мы, скорее всего, даже, да, мы не будем вешать, мы повесим один ресепшене, однозначно, и повесим э, один у игровых автоматов, все. Так с вами и поступим, да. Потому что здесь они просто мимо проходят. Здесь он нахрен не нужен. Здесь он нужен на входе. Пока они тут пробегают. Здесь кондиционер уже подхватывает, работает. И, соответственно, там наверху вообще у нас все будет прекрасно, уютно. Потому что будет дохрена кондиционеров. Все, отлично. Так, денежки забрали. Сколько у нас с вами? 500. 500 очень, очень 10 5 100 пока очень-очень мало. Недостачу. 10,5 же нам? Да, 10,5. 4400 нам надо еще с вами... Ну, даже уже меньше, пока я болтал, да? Да, пока я болтал, осталось... Сколько? 3... Четыре... Три с копейками, короче говоря Три с копейками Это можно теперь Охренеть, смотрите Две собаки друг друга вросли Так, я, кстати, так понимаю Это какое помещение нам продадут? Какое-то здесь откроется или вот это помещение Из какого-то склада рыночного Где какие-то гнилые все овощи продаются Склеившиеся уже Это вообще что, блядь, такое? Это что, гранаты? Или что это? Лимоны почернели так? Вот это на гранат похож, да? Или это, блядь, вообще должны быть помидоры? Это что, блядь, за мясо? Вот это яблоки, ну тут понятно. Слава богу, хоть здесь мы разобрались. Это, наверное, персики. Наверное, да? Это лимоны, ну это понятное дело. Это, блядь, черные лимоны. Может, специальный сорт лимонов нахуй-то продается? Хер его знает. Но люди, смотри, идут. Смотрят, по крайней мере. Не, ну ничего не покупают, да? Сами охуевают и уходят. Все ясно. Так, забираем деньги. Отлично, 700 баксов у нас... 6900 6900 Плюс 120 Плюс еще ему тут надрали задницу 7300 Хорошо Во Смотри Это улыбался же ты, да? Ну такой, смотри Светловолосый парнишка светлый Сразу пришел, улыбнулся Ну, раз Раз Так и надо Вот он все правильно делает Надо брать с него пример всем так, мы пока сидим с вами какой-нибудь батончик. Вот так. Прекрасно. <звучит> uh -huh. Спасибо, спасибо, ребят. 8400. Все, тысяча осталось. Ну, там 1100, ладно, это уже <звучит> принципиально, Меньше. 900, давайте, ребята, давайте. Дав... Это она тоже вот сейчас обалдела от счастья? Или э негодует? Давайте, ребятки, давайте, соберемся, Последние Пару штрихов мы должны хотя бы точно закончить уже с этой комнатой. Вообще, кстати говоря, у нас очень-очень маленькая, если честно, заполняемость. Я очень переживаю, что вообще непонятно, да, есть ли какое-то ограничение по людям, которые посещают твой кафе. То есть, типа, здесь генерация э, ботов. То есть, например, интересно, если их посчитать, и всегда будет одно количество или нет. И сколько ботов выделяется конкретно сюда. Вот, например, у нас в данный момент с вами занято три компьютера из пяти. И вроде как больше людей сюда не идет, да? В, в, да, то есть вот. То есть если, например, теоретически здесь посещаемость должна быть 10 человек, максимум. А мы поставим кучу, например, с вами игровых автоматов. И они будут только здесь играть, соответственно, верхний этаж у нас вообще задействован не будет. Это меня толкнули сейчас? Или я нажал случайно? Непонятно. Так, 9700. Замечательно. Все. Euh, заказываем И, соответственно, последний штрих Нам нужно с вами заказать кресла компьютерные, да? Так, где они у вас тут? Вот Заказываем опять их, симпатичные, синие кресла С подсветочкой 8000, все, соответственно, копим на них И у нас еще 10 игровых мест с вами закончилось так, жираф крикнул, значит, пора забирать... Так, подожди, что за задание? Чувак, я закончил проектирование устройства, но энергетический реактор очень дорог. Мне нужно 25 тысяч долларов, если найдешь деньги, завтра доделай аппарат. Конечно же, не сейчас. Ким нахрен 25 тысяч долларов? <coughs> я тут 8 тысяч на кресло коплю по два рабочих дня. Он мне 25 тысяч долларов предлагает ему просто так взять и отдать за какую-то энергетическую пушку. И нахрена она мне нужна? У меня есть Борис О, Бориска стоит, охраняет, все хорошо У меня есть вот этот молодой человек в маске С грустными глазами, который тоже меня охраняет Нахрена мне пушка, мне некого убивать Конкурентов мы с вами убили еще, наверное, серии в третьей, да? Что-то взорвали там их То есть все, монополия Мы захватили этот город Так, отлично Все, погнали Так-так-так-так-так, спокойно-спокойно-спокойно Клавиатурка М -м -м, вот так. Мышка Есть Клавиатурка Мышка Клавиатурка Мышка <свист> так. <свист> там, блин, там такие кого-то пиздят постоянно без остановки на первом этаже. Слышь, просто метели там Борис без разбора. Короче, он, по-моему, выносит даже тех, кто платит теперь уже за кафе. Просто заскучал, бедный парнишка. Без дела. <свист> так, что нам вообще по деньгам принесли уже? 370. 3 700. Слушай, мало, все равно. Мне кажется, что ты как-то. Блять, меня тут вообще нахуй зажало. Чуть не испарился. Да, говорю, что-то разошелся. Борис-то у нас там. Так, 5100. 100 Нам нужно с вами тысяч. Значит, меньше 3000 долларов осталось. Отлично. Отлично, замечательно. Соответственно, да, я так понимаю, да, эта серия у нас закончится, когда мы э, сделаем э, уже полностью второй этаж на компьютерные места. Блин, думал, будет, конечно, быстрее. Ну, ладно. В принципе, ничего страшного. Самое главное, чтобы профит был. То есть, если, например, это все будет нам приносить деньги и не будет проблем, то почему бы и нет? Окей. Соответственно, в следующей серии мы уж точно тогда закончим второй этаж полностью. И, может, даже перейдем к майнинг-ферме. Ну, плюс теперь, видишь, у нас <coughs> неожиданно задание появилось. Нам нужно наскрести 25 тысяч долларов, чтобы э, какую-то эту э, энергетическую пушку все-таки запустить. Ладно, ладно, ладно, ничего страшного. Мы подождем. Так, нам принесли еще деньги. 109 долларов. Ты издеваешься, блядь? Ты стоишь. 109 долларов не принес какой-то новый смайлик непонятный. Так, подожди. Давай мы что-нибудь съедим пока. Еще шоколадочку, пожалуй, навернем. Хорошо. Так, диабет и зарабатывает. Ну, ладно. Так, холодильник. Почему у нас холодильник пустой? Кстати, мы ничего купить не можем. На какой хрен мы вообще тебе ставили холодильник? Ты зачем его просил? Чтобы что? Чтобы хрен знает что получается. 6300. Плюс еще 300 долларов. 6700. 6700. 1300 осталось, 1300, чтобы заработали еще 5 мест Ну вот, давайте еще смотрите, А, слушай, нет, подожди, занятость 5 Смотри-ка Нет, занимают все 5 компьютеров То есть, в принципе, есть вероятность, да, что у нас здесь прям вообще все забито будет И, соответственно, деньги будут прям хорошо идти Хорошо, когда все запустится, мы с вами все это проверим, посмотрим Почему нет? Я-то только за, наоборот, мне, ну, типа, это в моих интересах, чтобы все забивалось Я говорю, я просто переживаю, что, типа, игра сама, ну, типа, как бы Разработчик изначально не планировал, да, большое количество людей сюда вносить Ну, что, чтобы они здесь находились Хотя, ну, реально, толпы-то какие ходят туда-сюда То есть, может быть, я и не прав Я, ну, типа, ну, очень на это не надеюсь Так, все, отлично Полная оплата, оплачиваем И ждем все, то есть, это пока что. Ага, еще деньги. То есть, в принципе, остальное это что нам нужно по большому счету? Сейчас, наверное, для удобства мы с вами закажем еще раз вот 4 кондиционера. Да, но ну, это потом уже сделаем мы. То есть, когда сейчас заработают, у нас полноценно все игровые места. Мы заказываем сами четыре кондиционера, вешаем один сюда, один игровых автоматов и два ТА в пустом пока помещении, где ничего нет. Уже блядь, какая быстрая доставка у нас теперь. Просто жесть. Прям не верю своим глазам, как быстро нам привозит товар. Слушай, как же этот жираф постоянно кричит тоже. уже. Немножечко этот, блядь. Я реально понял, что меня пугает больше... Вот например, хоррор играешь, меня не напугает какой-то монстр, видимо. Меня напугают всякие вот эти неожиданные звуки, блять, подпрыгиваешь. Ну где-то есть этот квадрат, куда он там поставил? Ну ладно, окей. Нормально. В принципе, вроде расстояние-то большое, да, друг от друга у них тут. Они, я думаю, не будут мешаться. Ну, есть. Теперь нам самое главное быстренько цены на это все дело поднять. Так. И вот так. Все, все места подключили. Быстро, быстро бежим. Поднимаем тариф. Поднимаем тариф. Скорее, скорее, скорее, скорее, скорее, скорее. Так, где он? Максимум. Максимум. Максимум. Все. Отлично. Замечательно. 3000 долларов мы при этом уже умудрились накопить. Отлично. 3000 долларов, Карл. Так, ну, соответственно, что будет дальше? Э -э, дальше второй этаж э -э, и майнинг ферму мы, соответственно, будем уже в следующей серии с вами собирать. Спасибо, что смотрели. Если понравилось, не забывайте подписаться на канал, прожать лайк, колокольчик. Короче, все, что можно прожать, прожимать. Не забудьте подписаться в группу ВКонтакте. Вот, я желаю вам здоровья, любви, удачи. Пока.